По вопросам размещения международной рекламы на первом канале в Европе и США обращайтесь по телефону ⁇ Плюс 7 495 617 5135, 35 ⁇ Эмейл адве собака 1 tv.com 3w.1 tv.com ⁇ за исключением рекламы, предназначенной только для жителей Германии.